Товарищи офицеры, генералы и адмиралы, сегодня у нас с вами знаменательный день. Мы чествуем в Кремле лучших выпускников военных академий и университетов. Тех, кто за годы учебы не только показал замечательные знания и навыки ратного мастерства, но и отличался особым упорством, решимостью, целеустремленностью. Должен сказать, что все эти качества необходимы настоящим командирам, людям, готовым, невзирая на риск, выполнить самые сложные боевые задачи требовательным к себе и подчиненным, верным законам воинской чести и благородства. Именно такие офицеры были и остаются ядром наших вооруженных сил. История учит, что по-настоящему сильна та армия, которая спаяна патриотизмом, воспитана на героизме и традициях воинского искусства. Георгий Константинович Жуков когда-то сказал, «Наука побеждать – непростая наука, но тот, кто учится, кто стремится к победе, кто борется за дело в правоту, которого верит, всегда победит». Уверен, эти слова – также актуальны и значимы для вас, нынешнего поколения российских офицеров. Уважаемые товарищи, сегодня развитию и модернизации вооруженных сил мы уделяем серьезное внимание. Безусловный приоритет – это повышение боеготовности всех родов и видов войск. Этим вы будете заниматься постоянно и в ходе командно-штабных учений, и в полевых марш-бросказах, и в морских походах, на пусковых установках. И задача офицеров – действовать здесь с полной отдачей, учить, учить подчиненных и учиться самим. Ключевое значение придается оснащению армии и флота передовой военной техникой и системами вооружений. Причем акцент делается на разработке новых поколений вооружений. Практика показывает именно высокоточное, высокотехнологичное оружие – это мощный сдерживающий барьер для потенциального агрессора, и вы хорошо знаете, в современных вооруженных конфликтах высокоточное оружие, залог успеха. Для управления сложными современными системами вооружений требуется укрепление кадрового потенциала армии и флота. Ваше знание и боевая выучка, стремление постоянно пополнять свой профессиональный багаж во многом определят. Успех военного строительства России. Со своей стороны, государство будет наращивать свои усилия по созданию для военнослужащих достойных условий службы. С этого года, как вы знаете, запущена ипотечно-накопительная система, позволяющая обеспечить офицеров собственным жильем. Жилищные проблемы военнослужащих, развитие фонда служебного жилья будут решаться в приоритетном порядке. Этому вопросу будем и впредь уделять самое пристальное внимание. Уважаемые товарищи, от воинского таланта, мужества, от самоотверженности офицеров не раз зависела судьба России. И во все времена армия и флот умели не только держать удар, но и давать жесткий опор любому агрессору. Убежден, что вы достойно продолжите славные воинские традиции нашей страны. И внесете свой серьезный вклад в обеспечение национальных интересов России. Еще раз поздравляю вас с успешным завершением учебы. Желаю вам новых достижений в ратной службе. Здоровья и благополучия вашим близким. Уважаемые товарищи Верховные Главнокомандующие, уважаемые товарищи генералы, адмиралы и офицеры, уважаемые гости, Традиционный прием в Кремле в честь выпускников военно-учебных заведений, безусловно, можно отнести к событиям государственной важности. Он знаменует собой пополнение военной организации России новыми, высоко квалифицированными кадрами. А это значит, что сохраняется преемственность традиций российского воинства, которые продолжаются и приумножаются нынешним поколением защитников Отечества. Офицерский корпус был и остается основой всех силовых структур государства, определяющим фактором их безопасности и успешной деятельности. Еще Петр I говорил, что победу в военном деле неизменно решает искусство, храбрость, и твердость командиров. Но чтобы овладеть такими качествами, необходимо пройти сложный и тернистый путь. За годы учебы профессорско-преподавательский состав передал вам свои знания и опыт, повышая вашу профессиональную подготовку как военных специалистов. Огромное спасибо им за это. Теперь вам предстоит уже на практике применять полученные знания, направляя их на эффективное решение задач обеспечения национальной безопасности. И в этой деятельности вы всегда должны руководствоваться словами великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. «Нет высшей чести, чем носить русский мундир». Ведь русский мундир – во все времена был символом патриотизма, верности присяге и воинскому долгу, олицетворением а неиссякаемой духовной силы защитников Отечества. Уважаемые выпускники, сердечно поздравляю вас с окончанием учебы и началом нового этапа вашей профессиональной деятельности.